Русский э, театр лучший в мире. И это не мое мнение. Это утвердившееся уже, так сказать, э, правило э, всех людей, кто занимается, всех национальностей, кто занимается театром. Потому что у нас существует Чехов, у нас существует Достоевский, самое главное, у нас существует Константин Сергеевич Станиславский вместе с Немировичем Ивановичем Данченко. Поэтому. Э, в этом смысле нам есть что показывать, чем гордиться. Я считаю, что Москва должна стать главной, главной столицей театральной столицей мира. Вот я это абсолютно Я уже писал, говорил где-то об этом в интервью. Если говорить о чем-то таком, как вы говорите, рус, русости, то наверное, вот это вот самое главное, я считаю и действительно верю в это.